Добрый день, дорогие друзья! С вами Надежда Соколова. Я эксперт в области здорового образа жизни и соавтор большого интересного проекта ⁇ Лучшая версия себя ⁇ Наш проект адресован всем, кто серьезно и осознанно относится к своему здоровью, кто серьезно и осознанно относится к своему физическому, психоэмоциональному здоровью, потому что, как мы уже давно знаем, как мы с вами выяснили, наши мысли, они материальны. И есть какие-то проблемы, которые мы сами притягиваем в свою жизнь. Сегодня я продолжаю вас знакомить с нашей программой в рамках проекта «Лучшая версия себя». Программа называется «Офисный синдром. Перезагрузка». Почему именно офисный синдром? Почему мы обратили внимание на эту тему? Да потому что большую часть, ну одну треть нашей жизни мы проводим на работе. И очень многие из нас проводят, на работе, в положении, проводят время на работу в положении сидя. Сидя за рабочим столом, то есть ведут кабинетный офисный образ жизни. И, конечно же, это сказывается на нашем здоровье. Что самое интересное, что очень многие не ассоциируют свои болячки, которые возникают именно с офисным сидячим образом жизни. Но, тем не менее, это так, потому что Всемирная организация здравоохранения, она вывела 10, целых 10 таких поражающих факторов нашего здоровья. Вот мы с вами потихонечку идем по этим факторам. Мы с вами вели разговор в предыдущих эфирах. О том, как офисный синдром влияет на наше зрение, на наш пищеварительный аппарат, на наши мышцы, на наши руки. Туннельный синдром мы с вами разбирали. А сегодня мы с вами говорим о варикозном расширении вен. Я получила вопросы от вас, и поэтому постараюсь ответить еще и на вопросы, связанные с этой темой. Итак, что что такое варикозное расширение вен и откуда это возникает? Причины возникновения здесь могут быть разные. И вот здесь есть одна из причин – наследственность. наследственность Но ну, опять-таки мы с вами уже говорили по поводу того, что касается наследственности. Ее можно либо улучшить, либо наоборот усугубить. Положение. То есть, если человек говорит, да, у меня наследственность, да, я плохо себя там чувствую, у меня постоянные головные боли, как у моей мамы, или там у меня отекают ноги, как у моей бабушки, то естественно ситуация не изменится. Но если вы будете предпринимать какие-то меры, то вы, во-первых, улучшите свое собственное состояние. И, как выяснили, ученые, наследственность реально улучшить за счет как раз таки образа жизни потому что все что мы делаем все что касается здорового образа жизни это работает в том числе на вашу генетику Итак, причины возникающие от чего возникает варикозное расширение вен это малоподвижность сидячий образ жизни потому что когда мы сидим мы сдавливаем тазобедренные суставы и в этом положении ухудшается кровообращение в области малого таза в области тазобедренных суставов расслабляются они спины напрягается поясница и наши ноги получают ну, не, недостаточное количество, то есть кровообращения недостаточное. Для... Что можно сделать? об этом поговорим позже. Еще одна из причин а, диеты бедные клетчаткой, потому что когда мы сейчас говорим о варикозном расширении вен, то здесь очень важную роль играет, что мы едим, потому что смотрите, вены это наши сосуды, часть, да? Вот если появляется сеточка, это, а, это расширение внутрикожных мышечных сосудов. Да? Сосудики расширяются и появляется сеточка на коже. Один из таких вот симптомов, когда нужно, звоночек, когда нужно обратить внимание, что это вот причина есть, что с этим надо что-то делать. И в этой ситуации важно что? Конечно же, обратите внимание на то, чтобы едите не засорять ваши сосуды дальше, потому что кровообращение будет ухудшаться еще и от того, что мы засоряем наши сосуды. Итак, сидячий образ жизни, как мы уже сказали, наше питание тоже влияет на то, что мы, как мы себя чувствуем, да? и в частности, возникает или нет, или усугубляем ситуацию с варикозным расширением или нет. Следующая причина. Это тесная одежда и обувь. И белье. Все, что затрудняет движение, все, все, что затрудняет кровообращение. То есть вот смотрите, то, что касается варикозного расширения вен, здесь все как бы завязано на движение, на движение крови. Если она замедляется, или оно, кровообращение замедляется, то, соответственно, и это влияет на наши сосуды и в частности на сосуды нижних конечностей. Дальше. Излишние физические нагрузки. Иногда бывает так, что очень много бегаешь, ходишь, еще что-то приходишь, там ноги гудят, и появляется опять та же самая серчика. Но, знаете, я из собственного опыта знаю, потому что, когда я была молода, когда мне было еще не 55+, плюс, а чуть меньше, я преподавала степаэробику. И естественно, что после занятий я приходила домой, у меня, я чувствовала ноги, что я делала, я клала ноги на стенку и какое-то время находилась в этом положении. Это один из методов профилактики варикозного расширения вен. Вот, симптомы, которых, можно сказать, которые присутствуют при варикозном расширении вен, это отечность, это боль, это ощущение жжения в топах, но ну, там просто уже начинается деформация стопы, поэтому там, конечно, могут быть судороги. То есть все вот эти вот вещи, это ваши а, звоночки по поводу того, что нужно что-то делать. Что же делать? Но ну, в ситуации с варикозным расширением вен, я бы вам не рекомендовала заниматься самолечением или там почитали что-то в интернете, послушали там кого-то и сказали, все, я все знаю, я все буду делать только так. И все-таки найти э, флеболога, найти врачей, кто, с которыми посоветоваться и протестировать себя. Насколько это э, запущено, насколько это опасно и опасно. Э, выявить какие-то очаги поражения, да? то есть, чтобы не запускать эту ситуацию. Второй момент, э, профилактика, которая может быть, это контроль положения тела. Дальше мы переходим к тому, что можете сделать вы. Контроль положения тела. То есть, когда вы сидите, э, пожалуйста, постарайтесь не забрасывать, например, нога за ногу, да? потому что мы привыкли, иногда э, этого не замечаем. Вот э, вам будет такое небольшое задание для самоконтроля попробуйте сегодня в течение дня взять и отследить сколько раз неосознанно вы клали себе нога на ногу или этого у вас нет этой привычки нет и тогда слава богу но тем не менее попробуйте взять и отследить поймали этот момент взяли себе отметили ну там вот на столе есть ежедневник, взяли себе или какой-то листочек взяли себе пометили раз и Проконтролируйте себя, потому что, казалось бы, ну что там такое, ну, забросила и забросила. Но на самом деле это серьезно, потому что идет, как раз-таки, пережимаются вены, пережимаются артерии, которые подают и откачивают кровь. И это, в общем-то, очень серьезный симптом. А что еще можно сделать? Это, конечно же, упражнения ЛФК. А какие именно? Ну, с одной стороны то, что я уже сегодня обмолвилась, можно постараться по возможности ну, там, поднять ноги вверх и поработать стопами, да, носочки на себя, от себя на себя, от себя повращать стопы. Это как вариант прокачки крови через голень, да? То есть если ноги вверху, и мы прокачиваем стопы. Да, у нас идет как, бы, как насосик, мы сами прочувствуем, как у нас голень работает. Это одно. И другое, то, что, то, что мы говорили, когда мы сидим, у нас пережимаются тазобедренные суставы. То есть они а, находятся в таком достаточно жестком статическом положении. Из-за этого, кстати, бывает смещение таза и нарушение с нижней части спины. Что можно сделать? Можно сделать обычные приседы. То есть когда вы берете и приседаете, только постарайтесь, чтобы колени были на одном месте. Я попробую сейчас это каким-то образом показать. Да? То есть вот наш присед, когда мы садимся. Да? Я поняла, что к следующему эфиру мне нужно будет сделать пространство побольше, чтобы можно было показывать упражнения. Ну и более, пока больше показывать упражнения я буду уже на марафоне, который у нас начинается 2 сентября. Поэтому следите за рекламой, мы будем там выполнять упражнения. И что еще? Избегать обуви на высоких каблуках и неудобной обуви. Все то, что опять-таки ухудшает кровообращение. И следите за питанием. Потому что ваше, ваше питание должно быть богато клетчаткой и витамином С, например. Да? Потому что витамин С помогает вырабатывать коллаген, который укрепляет стеночки сосудов. Мы с вами говорили по поводу того, что... А варикозное расширение вен – это прежде всего наши сосудики, да, отток крови. И если этот отток, если клапаны плохо работают, то, соответственно, мы с вами получаем результат. Что еще можно сделать? Можно носить компрессионное белье. Но вот здесь по поводу компрессионного белья я бы все-таки рекомендовала вам посоветоваться с, со специалистами потому что иначе получается, что вы можете купить не то белье или не тот уровень, скажем там, нагрузки будете, будете получать. Поэтому главное не, не расстраиваться. Первое, что нужно сделать, не расстраиваться, оценить ситуацию, составить план и начать действовать. Ну и, конечно же, задавайте ваши вопросы, пишите комментарии. Следующий эфир у нас будет с вами в четверг. Мы с вами встречаемся в четверг. И... А...